Пресбиопия на сегодняшний день ⁇ это э, действительно совсем новый тренд, который действительно чувствуется. И как раз в Германии это чувствуется очень сильно, потому что на старейшее население и, в принципе, половина нашего населения э, свыше 40 лет, то есть уже в пресбиопическом э, возрасте. Э, э, тренд двойного типа. Больше всего пользуется мультифокальными линзами, мультифокальными UL, в качестве особенно трифокальными линзами. Трифокальные показали, что они создают меньше проблем, чем бифокальные, которые были раньше. Одновременно, надо сказать, особенно по отношению к близоруким, у которых появляется пресбиопия, биопия мы используем и лазерную коррекцию. Допустим, я лично по своему опыту могу сказать, что у меня очень положительный опыт с использованием специальной программы Press Beyond, это специальная программа лазерной точки роговицы, при котором используется принцип так называемый micro-monovision, то есть один глаз больше для дедали, другой чуть-чуть больше для близи, и мы используем сферическую операцию. сферическая операция это операция сказать высшего порядка приводит к тому, что углубляется фокус и за счет увеличения глубины фокуса и микро моно у человека довольно хорошее зрение вблизи и вдали. И мне это нравится методика тем, потому что она очень безопасна, в то время как мультифокальные линзы хотя бы теоретически более опасны, потому что это полостная хирургия. Но в отличие от лазерной коррекции Мультифокальные линзы приводят э, глаз в то состояние, он не изменяется, в то время как эффект э, лазерной коррекции со временем уменьшается, не потому что как коррекция была проведена плохо, а потому что э, пресбиопия увеличивается.